Сегодня вы будете получать за весь мировой кинематограф. Фу -фу. Блин, это полное фуфло. Ты что, идиот? Это шедевр. Э -э -эй, Сейчас я начну жестить. А -а -а -а. Голливуд еврейский, контролируется евреями. А это правда? Это правда. Фу -фу. Все, это звезда. Так не бывает. И как ты относишься к темнокожей русалочке и к Дамблдору-гею? Я не могу больше терпеть. Я не могу больше терпеть. Но я думаю, что это маразм. Здравствуйте, Любомир. Привет. Сегодня вы будете получать за весь мировой кинематограф. А сразу вас должен предупредить, что у меня достаточно богатая э, русскоязычная аудитория, поэтому было бы желательно, чтобы мы с вами общались на русском языке. Угу. Окей, ну, э, у меня дружина, а, окей, у меня жена, э, она разговаривает на русском, поэтому я, но мы все время разговариваем, я на украинском, Наташа на, на, на русском. И вот Тогда, но прошу прощения сразу, если где-то что-то будет, потому что я на английском больше разговариваю, чем на, на русском в жизни. Вообще. Это связано с тем, что ты, мы будем общаться да, на да, ты, да. достаточно большое время проводишь в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Голливуде? Да, да, я в Украине со всеми общаюсь на украинском, со всеми украинцами, с иностранцами общаюсь на русском, это нормально. Ну, то есть из СНГ, условно говоря, те, кто не понимают. А если с украинцами, я общаюсь, в принципе, на, на, на украинском, но ну, я интернациональный человек, для меня ну, не, не стоит вопрос политический, но ну, именно вопрос удобства. Хорошо, скажи, в этом контексте меня интересует вопрос о русскоязычной аудитории, которая находится в Украине, которая смотрит кино. Mm -hmm. Как ты считаешь, правильно было сделать принять решение о том, что Отныне весь кинематограф, кинематограф, все, что идет в кино, будет только на украинском. Угу. Правильно ли это или нет? Или можно было бы видеть таким, как я, 11 часов вечера киносеанс, где был бы русский дубляж? А, я объясню. А, ну, человек, который сделал первый украин, ну, украиномовный фильм, ну, он не может говорить, что типа нет. Понятно, что а, надо, но я считаю, что а, язык... Язык в стране это идентификатор. Он э, позволяет понять, о чем это кино. Почему у меня появилось мое первое украинское кино? Это когда-то был фильм Штольня на украинском языке, все сказали, ты что, йод? Да, никто мы не будет смотреть об этом. Никто не будет смотреть. Да, никто не будет смотреть. И я сказал, в смысле никто не будет смотреть? Ну, как понять, что это украинское кино? И только, только язык может определить английское, но ну, значит, это американское это там западное кино, да, там немецкое, немецкое, французское французское. А как французское кино на итальянском будет звучать? Да никак. Это будет итальянское кино. Поэтому э, э, что касается дубляжа отдельного: <coughs> дело в том, что это все бизнес. Ну, то есть кино это бизнес. И кто-то должен дубляж делать. Я на секундочку скажу, сколько стоит дубляж. Дубляж минимально стоит 15 тысяч долларов. То есть, сделать э, дубляж для кино, его должен кто-то сделать. Это должна сделать, э, сделать студия. И за это должен кто-то платить. Понятно, дистрибьютор. Дистрибьютору это не нужно, потому что люди смотрят и так, и есть в оригинале. Да? То есть можно посмотреть, кто вам не нравится дубляж, можно посмотреть в оригинале. Поэтому нет задачи типа, ну, вот, прямо, прямо это делать. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну а можно ли так или иначе просто э пойти навстречу людям? Я скажу за себя. Да? У -у -у. Есть кинофильмы, которые я вообще не воспринимаю на русском языке. Да? Да. Их дубляж, я да. обожаю их в украинском те же самые, например, трансформеры или э, солдаты неудачи украинский перевод просто шедевр этой комедии, да? А, а с другой стороны, например, я достаточно большой фанат вселенной Гарри Поттера и я не могу его смотреть в украинском переводе, ну, наверное, потому что дубляж неудачный. Накажите ни слова про батька. Слабак. Я не слабак. Или там неудачно как-то актеров подобрали uh -huh. голоса. А можно ли просто пойти людям навстречу, у которых уже, извините меня за выражение, сформировались нейронные пути до трех лет uh -huh. на этом языке? И для них любой язык всегда уже после этого будет иностранным. Ну, опять же, вернемся к тому, кто это будет делать. Ну, то есть дистрибьюторам это не нужно с точки зрения бизнеса. Ну, то есть это невыгодно. Ну, то есть, хоть на итальянский. Неважно, не uh -huh. но ну, речь не идет о том, что это должен быть там русский или какой-то. Ну, то есть это доп-кост. Ну, то есть, э, кто, кто типа за это заплатит, вот вопрос. Ну, то есть, я не думаю, что это проблема. И все пойдут и сделают. Если ну, У нас ну, есть государство, одно на севере, которое с удовольствием на это даст деньги. Э, да, но в этом пока Ну я не знаю. Я думаю, что есть э, ну, там, э, сейчас возможность смотреть на, на биоге платформе, да, там на любом языке, типа в кинотеатрах, э, пока построена такая э, система, э, ну, которая. Ну, я бы не сказал, это система национализации. Это сделано было еще президентом Ющенко для того, чтобы э, дать украинцам идентификацию себя. Потому что кино это инструмент, это, это то, что помогает людям э, ассоциировать себя с, ну, с землей, с, где ты живешь. Ну, ты, ты начинаешь себя по-другому ощущать. Другая реальность. Потому что язык ⁇ это вибрации, ну, мы понимаем, это, ну, то, что мы слышим, это очень серьезно влияет на, на вот этот ящичек. Вот. И те вибрации, которые мы слышим на другом языке, они другие. Вот. Те, которые звучат на украинском, они другие. И это, это очень серьезно влияет на, на, вообще, на настроение в стране. Поэтому кино, я считаю, очень хорошо, что оно идет украинск, на украинском. Но новости же не идут на русском. А, Любомир, какой... Последний или крайний фильм большой, а ты смотрел в кинотеатре? Я вот сегодня смотрел утром. Какой? Джокер. И как, тебе понравилось? <сёк> а, скажу так. Могу сразу сказать, они получат за это кино 3 до 5 оскаров. <сёк> прекрасный режиссура прекрасный актер но это очень дарк, это очень темное кино это если говорить про бокс офис они провалятся это, психологический триллер, это не триллер это психологическая драма это раскрытие персонажа джокера как психически больного человека И это очень-очень серьезная глубокая история она она точно не сработает в прокате, но она сработает на фестивалях. Поэтому Warner, Warner решили сейчас вот сделать это, потому что у них нет этого сегмента пока, и им это очень-очень как бы ок. А был бы ли этот фильм настолько хорош, если бы там не играл Хлокин Феникс? А, ну, возможно, другой бы актер сделал по-другому, Ди Каприо сделал бы по-другому. Но он, он, он, он я думаю, что здесь это его роль. Вот, вот, вот, да, четко, есть вот четко. У него вот есть вот этот... Те эмоции, которые он передавал на, на грани, это очень круто. Ну, и актерская работа просто. А, легко ли тебе, будучи режиссером, реализованным, который снимал, который знает, как работать на съемочной площадке, смотреть кино? Ты видишь историю, yes. ты испытываешь эмоции, или ты читаешь строчки сценария, ты видишь, где выставлен свет, где неудачная игра актеров? А, как только я ну, занялся этой профессией, у меня вот... Ну, оно, типа, такая эйфория, все-все-все, я тоже снимаю, я тоже снимаю, и ты в каждое кино уходишь, типа, вот вот здесь вот так, вот эта сцены вот так, вот так, а потом к какой-то момент я начал понимать, что я теряю себе зрителя, это плохо. Но для меня, как для продюсера, это очень плохо, потому что я, кроме режиссера, еще и продюсер, и маркетолог, и сторибордер, и эдитор, и кто хочешь. Вот, и это плохо для других моих профессий, ко-профессий, и я сказал, нет, в кино надо быть зрителем, потому что по-другому ты не можешь понять, как, как работает история. Все, что я оставил для себя на сегодняшний день, это сценарные э, приемы и трюки. Это то, что я всегда э, с телефоном сижу э, в кинотеатре, иногда могу записывать э, на тапки э, какие-то вот сценарные ходики. Опиши мне, пожалуйста, свои эмоции, когда ты, будучи молодым парнем, э, написал сценарий, До этого писал несколько еще сценариев, пытался кому-то обращаться, и ничего не получалось. И вот тебе говорят, что, Любомир, мы выделяем тебе бюджет, ты будешь снимать большой пол полнометражный фильм. Твои эмоции? А, ну, я бы хотел почувствовать эти эмоции, потому что у меня их не было. Почему? Потому что мы кино снимали первое за свои деньги. А, да. Первый, первый проект – это был такой кейс, который… Я им очень горжусь. Я, есть, у нем есть плюс и минус. Это если мы говорим сейчас о фильме «Штольня». Это э, первый э, проект, который я вообще снимал в жизни. Я до этого не снимал ни ролика, ни клипа, ничего. Абсолютно. Ни реклама, я, ничего. ничего. У меня был только опыт работы в большом-большом продакшене, э, который занимался музык э, видео И я там работал в продюсерском блоге, ну, много чего делал. И э, это меня закалило, это мне дало много знаний, э, как работает площадка, как все это ну, бесценные знания, которые ты не получишь в институте или еще где-то. А, но э, в процессе этого мы познакомились с, с, с моим сопродюсером и оператором Лешей Хорошко и мы решили снять кино. Да, это, это, это, было, это было такое, я его называю наше студенческое кино, потому что ну, по-другому никак не назовешь. Такой дипломный проект. Вот, э, и снятый за свои деньги. И э, мы не умели еще писать сценарий. Мы, но на то время мы думали, а все, класс, Типа, это супер скрипт, это, это, это порвет всех. Скажу так, в целом кино неплохое, кроме концовки, потому что концовку мы хотели переснимать, но у нас уже не было ни сил, ни денег, ничего. И э, это была реально ошибка, которую мы признали и сказали, блин, надо было все-таки переснять концовку и сделать кино по-другому. И с другой концовкой оно бы имело, другой, э, творческ, э, э, имело бы другую творческую цену. Но в этом проекте был огромнейший плюс у нас как э, маркетологов, мы придумали э, такой кейс, который в жизни никто не делал в стране. Это подход к промом. Это моя вообще фишечка. Я всегда. Кстати, да. я помню, что там же были саундтреки, которые записывали, по-моему, Я и расскажу Настя сейчас. Каменских. Я сейчас расскажу. И они достаточно мощно ротировался, этот клип. Он был везде. Я сейчас расскажу. Самый самый мощный кейс этого проекта это то, что э, мы сидели и э, мы сидели и не знали, как как попасть на билборды, потому что билборды на то время это была самая крутая реклама, на сегодняшний день нет, сегодня digital, интернет, все, а тогда нет, тогда надо было попасть на, на билборды. Это была нереально дорогущая реклама, нереально. Мы потратили все деньги на кино и э, сидя в кафе, я смотрю на билборды политических партий, которые тогда э, э, парламентские выбрали, uh -huh. вот и политическая реклама. И я смотрю на это все, а рядом билборд, э, э, айкидо какого-то там школа айкидо вот и я смотрю думаю это же нереально попасть на эти билборды это же просто капец как дорого и это невозможно потому что все партии все вот завешены все города были вот этими э -э -э билбордами и и тут я понимаю а что если использовать принцип айкидо в этой ситуации и у нас решло, пришло гениальное решение мы поехали в агенцию, в агентство которое занималось э -э, самыми большим большими билбордами в стране ну, самое крупное агентство. И сказали, ребята, смотрите, вот за три дня до, до выбора вы будете заклеивать билборды белыми э, листиками, да? Да. Mm -hmm. А вы можете заклеить нашими постерами? ой ой Да, и они сказали, типа, окей, мы готовы поддержать. Ты серьезно? Да, и Да, для этого нам надо было еще напечатать постеры, а это стоило 5000 долларов на то время. Вот, и мы такие, типа, блин, где же взять 5 тысяч долларов? Надо, сегодня пятница, а в понедельник надо их утром уже иметь. Иначе ничего не получится. Вот. И мы позвонили в коньяк Клинков и сказали, ребята, вы хотите за 5000 долларов висеть во всей стране на билбордах? И они говорят, как это? А, мы вам отдадим 20% билборда как спонсор премьеры. Вот. И мы получили деньги, мы получили, получили. И, и более того, мы не висели три дня. Больше, потому что э, клиенты, вот, вот эти партии, они проплатили билборды, плачья до, до конца месяца, а заходили новые клиенты с началом месяца. мы там где-то с неделю, где-то 10 дней. А вот. Честно, я тебе говорю со стороны, удивительнейшая история проявления такой недюжинной смекалки. Да, потом да, это одна сторона промо, потому что промо всегда делает э, э, несколько инструментов. Второе, это Потап, да, мы с Потапом встретились, он еще э, тогда был не Потап, а в УЗВ, в хитузмином УЗУТИ. И э, мы поговорили про то, что, э, а что, если мы напишем трек, ты напишешь трек, а мы тебе снимем клип бесплатно. Вот. И мы так сделали такой дел. В результате он сказал, типа, но я еще хочу права на ринг И тут я сделал самую большую ошибку. Потому что он разлетелся. Потому что он разлетелся, он заработал больше, чем кто-либо вообще. На одном треке от А ты знаешь примерную сумму? Хоть примерно. Это сотни тысяч. Сотни тысяч чего. Долларов. Ты серьезно. Серьезно. То есть он Рингтон заработал даже больше, чем кинофильм. Да. Удивительно. Да, вот поэтому. Но это очень интересный проект. Поэтому кейс феноменальный в плане. Да, там есть много творческих нюансов, которые мы еще, как студенты, не знали, не умели. Это кино, где мы брали актеров из школы на летних каникулах, снимали их в выходные и так далее. Сейчас, Фан. с твоим опытом, снимая наново «Штольню», угу. это был бы коммерчески успешный проект? Сто процентов, потому что мы бы сделали черную комедию, а не хоррор. Это факт. Она и так получилась близко к этому жанру, потому что мы планировали черную комедию, но потом как-то это типа еще не принято, давай делать чистый жанр, давай, М -м -м окей. Вот надо было делать чер черную комедию, это тоже э сработало бы намного круче, потому что и так люди смеялись. <смех> Если я ошибаюсь, не ошибаюсь, то на кинопоиске у штольни оценка стоит отзывов зрителей четыре. Угу. Как ты, в принципе, относишься ко всем этим системам Оценивание фильмов, фильмов Rotten Tomato, uh -huh. кинопоиска, MDB? Нет, это хорошие рейтинги. Rotten Tomatoes и MDB это работа. Ну, MDB это вообще это программа, на которую все ориентируются. Если мне нужно понимать, иметь дело с или нет в Голливуде, заходишь на MDB и все видишь. Ну, то есть нет, нет, да, да. Вот, поэтому рейтинги очень хорошо работают, и Голливуд строится на рейтингах вообще. Ну, то есть актеры, генералы актеров, то есть все строится на рейтингах. В Украине рейтингов, ну, каких я не знаю, где, где искать, там, возможно, на, на, на, на в сайте бокс-офиса Украины. Вот. Поэтому, как оценивать? Я думаю, что самые лучшие рейтинги это бокс-офис. Угу. Это деньги у кассы. Это, это касса. Это касса, да. Потому что, а как по-другому? Ну, то есть, если, ты, если кино собрало кассу, значит, оно хорошее. А, хорошо. А если а, рейтинг на том же кином поиске или IMDb очень низкий, угу. а касса при этом большая, это угу. означает, что фильм хороший? Это, это типа, как говорит Стивен Спилберг, если о вашем кино говорят только хорошо, это провальное кино, вот, потому что нету интереса к нему. То есть всегда интерес рождается, когда там твой друг говорит, блин, это полное фуфло, а второй друг говорит, ты что, идиот, это шедевр, и ты такой думаешь, блин, завтра я иду, и так каждый. Тогда вот. это хорошая касса, но кино неоднозначное да, и оно может иметь там какой-то низкий рейтинг, потому что критики неоднозначно его воспринимают. Поэтому вот так оно работает. Насколько лично ты э, придирчив к своему творчеству и к чужому? Что я имею в виду? Например, вот сегодня ты сидел на фильме Джокер, смотрел и говоришь, ну, это отвратительное фуфло. Потом ты едешь домой, включаешь DVD с фильмом селфи пати и говоришь, боже мой, это великолепный фильм. Он чудесный. Я очень критичный к своим работам и очень, э, очень круто отношусь к работам вообще в мире. Ну, то есть я, для меня, я люблю чувствовать себя э, слабым между сильными, а не наоборот. Ну, то есть не, ну, для меня, вот, э, я принимаю то, что там, я всегда учусь, я принимаю то, что ну, э, я всегда меньше знаю, чем кто-то. Мне это ну, окей, чем я царь горы и там, все остальное мне все равно. Это притупляет э, мозг. Скажи, ты можешь согласиться с утверждением, что ты режиссер номер один в Украине? Да нет, ну кто такой придумал? Не, я могу согласиться с тем, что я первый, кто начал снимать жанровое кино. Это, это факт. И э, кто бы сейчас не пытался сказать, что мы там первые, первые, не получится, потому что уже мы делали, ну то есть то, те формулы, по которым сейчас снимают кино в Украине, мы уже их прошли. И э, те э, нюансы, вот все меня критиковали за дубляж в кино. Как ты мог? «Как это? Зачем дублировать кино сверху еще украинское?» Мне думали, что я там ну, на русском снимал, не. «Зачем снимать на украинском еще дублировать на украинском?» Я сказал, очень просто. Потому что э, я исследовал рынок, я всегда исследую очень круто рынок, и аудиторию, кто ходит в кинотеатры, я всегда хожу, смотрю, ну, и лично делаю все это. Аудитория меняется постоянно, и надо подходы по-другому находить. Uh, я сказал, что сейчас uh, еще очень-очень рано для того, чтобы выпускать кино на украинском языке в оригинале. Uh, нужно прием, который uh, заставит зрителя вот здесь думать, что он смотрит uh, что-то уже близкое ему. И я подумал, а что если я возьму там uh, ключевых актеров оставлю своими голосами, а всех остальных все кино затонирую командой, которая тонирует голливудское кино? Uh -huh. Вот. и мы получили э, кино, Но ну, у меня, в принципе, картинка в моих фильмах, она такая про западное. она по-другому смотрится, кино, ну, смотрится по-другому. Но с этим дубляжом, это был продукт вообще, но что-то новое, и люди вот пошли, они чувствовали, что они смотрят что-то свое близкое, потому что они привыкли к этим голосам и… Ну, голоса дублеров да. действительно, они да. очень да. сильно влияют на влияют. атмосферу. И мне сказали, ты что, на сегодняшний день, что мы имеем? Все фильмы дублируются, все фильмы дублируются. Э, все промоподходы, которые мы придумали, все делают, их кастинги большие, все делают. А, потом, ну, то есть много фишек, э, там, которые, ну, модели, которые мы придумали, они сейчас работают. И я говорил, что они будут работать, вот, и мне никто не верил тогда. Вот на том этапе, когда ты создавал «Штольню», потом mm -hmm. следующие свои фильмы, что было важнее? Важнее было снимать коммерчески э, успешное кино, или в принципе что-то делать, что не входит в какие-то стандартные клише uh -huh. тогдашнего рынка uh -huh. для того, чтобы не позволить умереть на тот момент практически мертвой индустрии. Это хороший вопрос, потому что в принципе мотивация, я бы сказал, что была и там и там. С одной стороны, мы горели кино и хотели его делать, и мы понимаем, что никто этого не делает. Эй, эй, эй, а никого нет, М мертвый рынок вообще. И с другой стороны. Нам очень хотелось сделать коммерческое кино, чтобы, которое соберет больше, а, больше, чем мы потратим на него. Ну, то есть задача была хотя бы там доллар заработать. Вот, вот, вот именно было, было желание там заработать доллар. Вернуть деньги и заработать. Доллар. Да, да, вот это было типа золотой доллар, который мы там повесим дома и скажем: вот, вот первый доллар, заработанный на кино. А С какими фильмами у тебя это получилось? Со всеми. А все твои фильмы заработали? Они Купились, купили все, заработали, заработали, вышли плюс Тени незабудтых Предки. И, э, и, ну, кстати, тоже же что ли? Я до недавно, до, до недавно думал, что она провалилась в прокате. Потом мы начали считать, я думаю, подожди секунду. Фильм стоил, мы потратили на секунду откроют тайну 50 тысяч долларов. Потому что мы... На что ли? Да, мы, мы сняли всего? за 50 тысяч долларов. Да. Но мы... Э, Нет, там, ну как там всего. бюджет стоит больше, потому что... Э, но мы заходили бы на больших дистрибьюторов, мы бы в жизни, нас бы никто не воспринял серьезно, И мы сказали, что мы сняли фильм за 50 тысяч долларов. Что? Типа, идите отсюда. Вот, мы там поставили, там, не помню, миллион гривен или сколько там, ну, условно, там, писали промо, там, что-то такое. Да, физически это было 50 тысяч долларов, плюс там какие-то еще небольшие деньги. Вот, промо я рассказал, мы не потратили ни копейки, в принципе, там все спонсорские деньги были. И эм, мы собрали в прокате 120 тысяч долларов на то время, когда доллар был по 5 гривен. 120 тысяч долларов. Эм, я расскажу, чтобы кино купило себя, ему нужно собрать в три раза больше. Почему? Потому Извини, что, что я перебью, да. это очень важный момент. Ты эти деньги получил? Куда они пошли? Э, они пошли, я сейчас расскажу. Эм, это э, как делится вообще, как работает кинобизнес. Каждый фильм, который зарабатывает миллион, например, 50% забирают кинотеатры. Сразу, во всем мире так работает, то есть уже 500 тысяч. С этих 500 тысяч э, мы отнимаем э, дистрибьюторский, это 12% плюс-минус, э, процент, за который работает дистрибьютор. Дистрибьютор – это коннектор между студией и кинотеатрами, и он занимается промо тоже. Они забирают еще 12%. Далее далее мы отдаем инвестору, если в данном случае это возвращаются деньги назад, э, то, что вложилось, и платим ну, налоги. Все, и в результате там как раз и доллар получился, потому что э, оно все разошлось как раз вот, вот так все. Фу. Поэтому э, физически денег мы не видели, но мы знали, что. Ну поэтому оно и отложилось так, что типа, ну, куда-то оно типа все ушло. Но в результате мы поняли, что ну, кино реально э, вошло плюс. Ну, еще телепродажи, международные продажи были какие-то там, я уже даже не помню. А, меня интересует вопрос: вот современное украинское, в частности, кино. А, российское, мировое, сколько может заработать один фильм на продакт-плейсменте, на рекламе внутри фильма? От 10 до, до 20% от бюджета кино. А если это, например, какие-то блокбастеры по 200 миллионов, то это выходит до 40 миллионов можно заработать на рекламе? Да, зависит зависит да, от брендов, которые там большие клиенты есть, которые заходят в кино. Там Джеймс Бонд у них 6%, там, бюджет это бренды. А они сами рекламодатели ищут, или на не. данном этапе приходится обзванивать крупные компании Это и просить другому. деньги? Это по-другому работает. С проектами работают большие рекламные агентства с моим, но вот сейчас ну, с новым фильмом я планирую делать именно так. С нами будет работать большое крупное агентство, которое будет сначала заниматься э, притягиванием э, брендов в проект, а потом продажей бренда кино э, в другие индустрии. Ну, то есть, это, это работа агентства, большого профессионального агентства на рынке, которое будет заниматься проектом полностью. Вот. Но эм, в целом… Э, кстати, мы одни из первых тоже, кто, кто начали заниматься product placement. И вот у меня был хороший кейс работы на селфи с с киевстаром. Эм, довольно какие-то неплохую сумму. Мы сделали промо-компанию, эм, мы придумали с компанией «Витамин», это «Витамин Agency Production» в Львове, мы придумали классный креатив. Мы придумали, как, как сделать фильм известным еще до, до его производства. Это очень важно. Вот. И мы придумали, а что, если мы сделаем такой проект, когда мы по всех университетах, по всех кинотеатрах расставим постер фильма, большой, поставим большую красную стрелку «Кастинг», «Сделай селфи», отправь на, на сайт, зарегистрируйся и тебе перезвонит наш кастинг-менеджер. И это было популярным? А, за неделю 60 тысяч людей. А, Киевстар а, пошел партнерство. Мы за деньги Киевстара сделали эти борды. Uh -huh. а, и мы запустили, все остались довольны. Все сработало. То есть все сработало и больше было очень большая проблема. У нас в Львове, а по-другому этот проект бы не сработал. Мы, у нас был микробюджет, это был эксперимент. У нас был микробюджет. И снять фильм, где 20 съемочных дней у тебя массовки 150 человек в кадре, каждый день, ночные съемки, это сколько же им платить надо? Ну, это, это, ну, это, это реально большой бюджет. Ты знаешь, вот слушая тебя, возникает ощущение, что современное, по крайней мере, украинское кино – это авантюризм. Эм, что нужно быть Остапом Бендером, постоянно как-то выкручиваться, для э... того, чтобы создавать Любой бизнес – авантюризм. Кино. Любой бизнес – авантюризм, потому что ты должен принимать решения, какие еще до тебя никто не делал если хочется ну, создать новаторский. Да, новаторский. А, ну, я считаю себя... Ну, почему мне не так сложно, как другим режиссером психологически? Потому что я всегда а, а, принимаю свои ошибки как предприниматель. Не как творческая личность. Я сделал что-то плохое, я, наверное, плохой режиссер. Нет, я понимаю четко, где я сделал ошибку. Я четко знаю все ошибки своих проектов. Вот. Я понимаю, почему Сулфипатия не собрала 10 миллионов долларов. Ну, условно говоря вот понимаю почему так случилось а, а, а, а как можно было сделать, чтобы все сработало и так дальше то есть это все а, анализ и но ну, я принимаю это и иду дальше потому что мне интересно создавать а, а, ну, сейчас я там забил наперед я параллельно сейчас работаю и в, в лос-анджелесе и в и в киеве и там над проектом и здесь над проектом и а, скажу честно Uh, голливудская карьера меня очень манит в плане uh, работы с большими студиями, как режиссер. Но там есть четкие правила, кластерная система, ты понимаешь, вот ты движешься только так и никак по-другому. Все, там уже сто лет это работает. В Украине uh, меня больше захватывает, потому что здесь есть неоткрытый рынок, здесь можно экспериментировать, здесь можно создавать сейчас такое, ну, которое ну, нет аналогов в мире. Вот. У нас ну, страна вот, любит э, вот такие штуки делать вообще во всем, в политике тоже. То есть во всем мы делаем какие-то новаторские решения, которые потом могут уйти. Сейчас я начну жестить. Расскажи мне, почему все постсоветское кино, СНГовское кино, я не знаю, как правильно сказать, российское, украинское, наверное, казахское, я другого кино просто в СНГ не знаю, такое говно. Почему, а, если фильм зарабатывает, да, то это должна быть только какая-то абсолютно лютая поддержка государства? Чуть ли не по новостям показывать, постоянно а, елозить по мозгам зрителю, для того, чтобы он хоть как-то окупился. Единственные фильмы, которые, ну, вроде как успешны, это обязательно какая-то драма, жуткая, лютая, которая едет, получает десятый приз в Берлине, и все с этим носятся. Почему нету таких плотняков, как «День сурка», «Охотники за привидениями», да. «Семь» Дэвида Финчера? Вот просто хороший плотняк, угу. детектив или какой-нибудь боевик или триллер. Почему все имеет какой-то привкус, который позволяет потом э, говорить российское или украинское кино говно? Угу. Проблема в том, что э, нету сценаристов. Это проблема номер один. Это то, с чем мы сейчас ну, очень сильно переживаем. И даже создали проект, который называется «Голливуд Среддера». Да, вот. мы еще поговорим об этом да, и да. в конце мы с тобой еще немножко по поводу сценаристов поругаемся. Хорошо. И э, беда, беда со сценаристами. Почему беда? Не проблема в том, что нет талантливых людей. Их очень много. Я бы сказал, даже больше, чем, чем где-либо. Они не знают, куда идти. Например. А, ты общаешься с, со сценаристом и говоришь, он говорит, блин, любой мир, мое кино не продается, мой, мой сценарий не продается, у меня 10 сценариев написанных, а никому не надо нормальное кино, я говорю, а ну покажи синопсиса, нет времени сценарий читать, пишу, беру синопсис, я говорю, чувак, твой фильм, знаешь, сколько стоит производство, ну, там наворотил, там историческую драму, там какой-то, я говорю, ты знаешь, сколько стоит твое кино производства, он говорит, да, слушай, зачем мне знать, я сценарист, я говорю, нет, чувак, ты не понимаешь, вот почему есть проблема потому что голливудские сценаристы они четко разбираются в рынке они четко понимают сколько стоит производство их кино потому что ты не можешь создать на рынке который дает в прокате максимум 4 миллиона долларов э, для менеджерских фильмов и 2 миллиона долларов для своих максимальная планка она ты не можешь э, снять э, фильм который будет стоить э, столько же ну, ни, ну, никак поэтому ни один продюсер тебе не, не купит это кино решу серьезно то есть на таком уровне люди еще не понимают этого это плохо Нужно разбираться, какие истории работают, какие не работают, что нужно рынку сейчас, какая аудитория. Вот. Неплохие есть кейсы с хорошими комедиями да, сейчас, но это комедийный жанр, он работает там, ну, в каком-то своем там, кубике и мы понимаем, что это там, в нем он будет дальше продолжаться, но это не рост индустрии, это никак не рост индустрии, рост индустрии дают хорошие сценаристы. Это не мои слова, это слова реально многих голливудских мастеров, которые сказали, что на Голливуде держится, э, Голливуд держится на сценаристах, но им об этом никто не говорит. А, у нас есть а, северо-восточный, восточно-северный сосед. И у него а, они производят фильмы в России, которые могут собрать 30 до 50 миллионов в прокате да. прибыли. Да. А, почему для у них? Несмотря на то, что у них все-таки не настолько больше, ну в три раза больше кинорынок, судя по количеству людей, проживающих в наших и у них а, странах, а, они могут заработать 40-50, а у нас пока что 4 миллиона долларов потолок. Потому что количество кинотеатров в 10 раз больше. Только все это причина. Конечно. Все очень просто. А что, что необходимо? Государственная поддержка, строить больше кинотеатров? Или это все-таки зависит ну, да. от возможно, самого, есть, самого есть, кино? Э, понимаешь... Э, еще, извини, извини, пожалуйста, И очень важный вопрос, а есть ли запрос на эти 10 чтобы было в 10 раз больше этих кинотеатров? Спрос существует? Я, я скажу, я скажу. Есть тут, тут, это сложный вопрос, потому что первая причина, почему э, э, большие сети не строят кинотеатры там, в маленьких городах, потому что э, нет э, ну, покупной изда, издатности, э, не помню на русском, покупательной э, способности. Способность, да. Да. Нет у людей этого. Потому что человек, если будет решать, что ему купить э -э, ребенку на завтра 4 йогурта э -э, или, или пойти в кино, он купит йогурты. Вот, это очень просто ну, все решается на уровне таблицы есть Мы масла, говорим сейчас о благосостоянии граждан. О благосостоянии граждан. Я думаю, что вспомните мои слова, и это говорят, вспомните этот пост. Через пять лет в Украине будет кинотеатров, я думаю, в два раза больше. Потому что я, я верю, что сейчас пойдет именно прогресс э, и, и в голове у людей, и, и по благосостоянию, дай бог стабильность. Вот. И э, вы увидите, как, как это четко влияет на развитие культуры. Потому что человек, которого не закрыт вопрос безопасности, он никак не может перейти на, на дальше, на, ну как когда-то время без хлеба и на арену не приходили. То есть дайте сначала людям хлеба, потом тяните на арену. Вот так и кино работает, и э, так и работает, например, там комедийный жанр, если, ну, он работает на контрасте, если в стране там так себе ситуация, то вырастает э, запрос на комедии. Люди хотят отдыхать в кинотеатре и смотреть что-то не то, что смотрят в новостях, вот. Поэтому э, вот разница э, с сосед, соседом именно в этом — количество кинотеатров. Все остальное — это дальше маркетинг. Как ты относишься к творчеству BadComedian? Ну, честно говоря, очень редко смотрю. Я... Не хватает времени, честно говоря. То есть его критика справедлива или он придирается? Ну, я думаю, что многие придираются для. Много, много сегодня, кто делает чего для хайпа просто, да, там вытянуть из человека что-то, что там ты сможешь на нем прокататься и позабивать гвозди. А, некоторые его обзоры смотрят по 8-10 миллионов а, зрителей. И это при тех фильмах, на которые, то есть обзоры он делает, те фильмы, которые собрали буквально там 200-300 тысяч человек пришло туда. Uh -huh. То есть оказаться среди таких подобных обзоров, которые смотрят потом по итогу несколько миллионов человек, это унижение для режиссера или это единственный способ, чтобы о его фильме узнали? Ну, не знаю, есть, зависит, зависит <социт> тут по-разному, зависит от режиссера. Если есть режиссеры, которые считают себя художниками, да, то есть э, вот есть конкретно режиссеры, которые ну, считают себя художниками. Uh -huh. Они художники, им все равно бизнес, им все равно сколько зарабатывает их кино, сколько зрителей придет в их кино. Им главное это сделать для себя, открыть что-то миру, какую-то рассказать проблему, которая у него болит. И ему все равно, в каких обзоров он будет. Есть другая сторона коммерческий режиссер, да, вот там, ну, отнес у себя к этой категории. А, любое проявление моего имени, моего бренда, это, это в копилку моему бренду. Угу. Что угодно, любой пиар это хороший пиар. Любой. Есть, Пусть... лишь, бы, лишь бы фамилию не, не путали. Да? да, лишь бы фамилию не путали. Любое. Пусть говорят, знаете, как есть старый анекдот, э, в Одессе еврею говорят, знаете, что у что вас говорят, когда вас нет дома, Он говорит, пусть даже и бьют, когда меня нет. Вот так и, так и я говорю, пусть даже и бьют. Вот, главное, главное не путать фамилии. Это правда. Ты работаешь в Голливуде и много проводишь времени в Лос-Анджелесе. Считается, что Голливуд, это, скажем так, конспирологи, а с другой стороны, когда читаешь фамилии в титрах, uh -huh. то ты действительно видишь огромное количество евреев, uh -huh. что Голливуд еврейский, контролируется евреями. Это правда? Это правда. Это правда. Это правда. Ну как контролируется? Почему они более талантливые, нет. чем остальные? Или нет, в чем просто нет. Просто все большие студии созданы людьми иммигрантами, которые в основном приехали. Вот в основном это были евреи, кто создал студии. Но так сложилось исторически, и много среди них украинцев стали, украинских евреев. И э, так сложилось, что Голливуд, он очень похож на, на яйцо. Он, он очень твердый э, вокруг и очень мягкий внутри. И э, вся сложность именно заключается в том, что... Э, ты не можешь туда попасть не потому, что ты какой-то не такой. а да, потому, что... потому, что ты не еврей. А Нет, нет, нет, нет, абсолютно нет. Ты, ты, не можешь, не, только потому, не, ты можешь не попасть только если никто тебя не рекомендует. Потому что э, Голливуд построен на безопасности. То есть э, вот эти кластеры, вот, это, вот эти фильтры, которые стоят э, — это все безопасность. То есть никто э, Лос-Анджелес — это город бла-бла-бла. Э, ну, то есть Ла-Ла-Лэнд La -la — это от бла бла ленд Никто этого не знает. Вот. Правда? Ну да, так говорят, так шутят. Вот. Потому что это город, где очень много говорят. Все-всех знают, у всех есть связи, но никто ничего не делает. Вот. 70 на 30. Да, вот тут в, в, в этом контексте есть очень важный интересный вопрос. Итак, все-всех знают, рекомендуют, ты должен себя вначале чем-то зарекомендовать, и тебе должны узнать, и только тогда ты туда попадешь. Хорошо. Почему тогда такой а, кризис в мировом кинематографе, кризис идей? Нет, криза. сейчас Хорошо, по финансам отлично, но, например, даже Стивен Спилберг называет фильмы о супергероях э, мак макаронами вестернами, что это период, который рано или поздно пройдет. пройдет. Но, когда мы сейчас смотрим кино, вероятность того, что я, например, увижу э, у кого-нибудь начало Кристофера Нолана, Всем Дэвида Финчера. Угу. А, не знаю, очередной список Шиндлера это невозможно. невозможно я, да. Последние несколько лет таких фильмов нету. Я объясню. Таких плотников, почему? Сценарии есть. Ну то есть все есть. В, студии, в студиях в сейфах все лежит. Все, все, все, все есть. Я скажу, потому что ну я это точно. Ну, вот заявляю официально, что все есть. Есть крутые сценарии, есть все крутое. Но а, сейчас политика Голливуда другая немножко. Сейчас, например, вот я скажу вам, в Лос-Анджелесе очень мало снимается вообще всего. Там, ну, в Киеве больше всего чем в Лос-Анджелесе. Вот. А весь Голливуд он полностью разъехался по всему миру. Там, где отдают текстурбейты. Это раз. Во-вторых, большая... Я не знаю, что это за текстербейты. Текстербейты я сейчас объясню, это возвращение налогов в стране, когда приезжаешь, приезжает студия, тратят миллион и страна возвращает 30%. В Украине уже принят закон про 25%. Uh, так вот uh, проблема в том что uh, сейчас голливуд переживает колоссальные изменения в дистрибьюции колоссальные изменения в понятии форматов меня меняется все компания netflix сделала революцию практически сейчас в голливуде они uh, отобрали у больших менеджеров то что никто в жизни у них не мог отобрать это priority приоритет почему например uh, компания paramount имеет Например, там контракты с десятками звезд, там, может, сотнями звезд, да, и режиссерами, и актерами, с которыми э, у них лояльные отношения по причине, что только они могут дистрибьютировать фильмы по всему миру. То есть актер, если он поругается с студией или с менеджерами, да, у него не будет уже возможности быть прокатанным по всему миру. То есть быть звездой, у него рейтинги упадут, и закончится карьера. Они должны дружить, они должны находить общие э, языки. Например, Paramount говорит э, Николь Китман, э, 5 миллионов мы тебе не заплатим, заплатим 3. Но за это ты получишь там, например, свой продюсерский проект, мы тебе дадим дистрибьюции по всему миру. Uh -huh. вот. А Netflix пришел и говорит Николь Китману, слушай, э, мы тебе дадим, э, сколько ты стоишь? Она говорит 5, а мы тебе дадим 7. Почему? Просто у нас есть. И Студии, ну, они не знают, что делать, потому что у Netflixа есть деньги. Они сейчас бросаются ими. Уходят слухи про то, что Netflix переживает сейчас пик своего развития, и они скоро будут продаваться. Возможно, действительно их купит Но то, что есть на сегодняшний день, это то, что большие мейджери перестают покупать independent кино. Вот Sony отказалась. Большие, много больших студий сейчас перестает покупать independent кино. То кино, которое я делаю, оно independent это американский триллер э, про, э, с очень классной историей, называется «Скелет шкафу», э, недорогой, э, с классными э, актерами. Это то кино, которое э, студии просто вот так покупали, у тебя за фикс. Просто ты там снял за 3 миллиона, за 5 у тебя купили, и ты пошел дальше снимать. Они дальше его прокатывают, они перестают это делать. Почему? А, ну вот, вот э, по этому поводу я слышал, извини, что перебил тебя, Спилберг говорит, что кино в кинотеатрах умирает. И мы скоро все перейдем на смотрибельность, будем смотреть кино на телефонах и планшетах. То есть это, в принципе, связано с Netflixом, с тем, что очень многое уходит в интернет. Означает ли, что количество как раз кинотеатров будет уменьшаться, и мы ну, вот будем вы, смотреть вот Netflix и прочее, весь кинематограф будет смотреть на планшете? Вот вы сами подошли к причине, почему сейчас не, раз, ну, не растут сети кинотеатральные, потому что никто не понимает, что будет дальше не понимают, куда двигаться, строить э, видеозалы или кинотеатры. Никто не понимает, что делать. Поэтому э, есть такая, такое ощущение заморозки. Но студии не могут не снимать. Им надо снимать, потому что зарплату надо платить, налоги надо платить. Понятно. Поэтому они снимают то кино, которое процентов окупится. Это бренды, это франшизы. Это то, что 5 лет будем смотреть. Э, к сожалению или не знаю, к счастью. Это правда. И э, поодиночным будут выпускать фильмы с большими режиссерами, которые вот как Джокер, да, экспериментальное кино, которое будет собирать Оскары. Студия таким э, путем будет ну, держаться на плаву, там, э, э, Имиджева, в каны ездить и так дальше. Но э, бизнес будет работать на франшизах и на стриминге. Они, вот, вот почему я сказала про independent кино, про независимое, они, оно сейчас расчищается. Это самая рискованная часть э, вообще в, в кино. Поэтому а, они о, все деньги бросают в стриминг. О франшизах. Да. вселенная Marvel, по-твоему мнению? Не уничтожать к чертовой матери весь мировой кинематограф? <связывающий> ну, как уничтожают? они. Дисней, это Дисней Универсал это две успешные студии в Голливуде. Все остальные это так. Скажу честно. Парамаунт вот, вот это одна из самых старых студий Голливуда. Она уже засыпает, она, она, она, она уже все. Она скоро конец. Ее, ее надо продавать, как как Фокс. Как Фоксом не банкротовали. Почему их купили? Они все, они вздулись просто. Так и про так и следующее будет. Вот Warner, они сейчас пытаются выиграть на франшизах. Не знаю, как получится, но я вот через дорогу живу от Warner Brothers в Лос-Анджелесе, вот так через дорогу. Вот. И часто у меня там встречи, я, я, я общаюсь с продюсерами, я знаю, насколько там беда. Вот именно, ну, как бы, Скобках, но... Твое мнение, что может предотвратить эту беду? Чтобы ничего, ничего, был Такой всплеск, как в середине 90-х. Ничего. Netflix, да, да, смотрите, вот Netflix это новая, новая волна, как когда-то помните, была, в 50-х был кризис большого кино, попрорвались очень много больших фильмов. И Гальвус сказал: все, никаких больших блокбастеров, только малобюджетное кино. Так появился Хичкок, так появились многим э, кинематографисты, так появился Нуар. Они ушли в недорогое кино и появились, появились шедевры. Также Netflix сейчас, они э, дают возможность всем молодым, всем маленьким, э, маленьким компаниям делать свои, э, свои проекты. И вот это как раз э, должно родить. Но пока еще не происходит, потому что пока то, что выходит на Netflix, это, ну, пока так себе. Пока так себе, потому что скорость. Ну, у них есть, ну, раньше не жалю людей, а в Netflix, тайминг, тайминг, стриминг, даты даты и все вот летят спешат сценарии не дорабатывается то есть все ну мы живем мы живем в очень интересное время вот реально переломный, опять новый переломный период голливуда потому что Голливуд влияет на весь мир мы влияют на весь мир на все кинотеатры на все поэтому э, очень очень интересно и сейчас перспектива больше локального кино чем международного. А, расскажи мне историю как э, ты чуть не стал масоном да очень очень интересно Uh, был у меня в жизни такой проект, который назывался Эгрегор. Uh, и я, я писал сценарий этого кино. Это uh, кино как в стиле Дэна Брауна, да, только по-украински. Вот. И я вот подумал: Блин, uh, вот как бы мне пообщаться с масонами? Вот как, вот где их найти? И начал рыть в интернете, думаю, это Киев, там та да да да да да да да да Нашел веб-сайт. Вот. Э, У наших э, киевских масонов есть? Да, да. Захи, э, схидна колонна называется. <говорит> да. Правда? Да, Схидна Колона. Да. Э, э, и, э, и я написал, я написал вообще, ну, <смех> <смех> <смех> <смех)> написал им письмо. Ребята, примите меня в э, э, не, не, написал. Я, я хотел пообщаться. Ну, где можно узнать побольше информации? Потому что я работаю на сценариях, так и так. И, ну, я абсолютно открыто написал на email. Вот, я ставил свой э, номер телефона. Вот. и тут где-то не знаю, полгода, наверное, прошло, я уже забыл. Э -э зв звонит телефон, и мне говорят доброго дня, мы звоним с из Колоны. Вот, и я такой типа не понял сначала, ай, блин, точно. Вот, и э -э а почему? Ну, давайте мы, э -э ну, давайте с вами пообщаемся и так дальше. Вот, и. Я пришел на встречу, когда еще Дом профсоюзов был, еще кафе там было, в или не помню. Вот, и э, приехал человек, мы сели с ним пообщаться. Он учитель, такой в плаще, такой учитель. Подожди, подожди, подожди. Работает То есть в плаще, четыре. в капюшоне, ну не в капюшоне, но в плаще, в плаще я имею в виду а, в я плаще, думал, но понятно, воры но такое. В уже инспирирует в тайное общество. Не, не. И мы начали общаться, он начал спрашивать, зачем мне это надо, и, ну, и так и дальше. Может, но ну, как бы ну, начали такие наводящие вопросы. Понимаете? И до конца разговора я понял, что меня вербуют. Ну как вербуют? Ну это так рек, рекомендуют. А кровь невинных младенцев тебя не заставляет? Нет, нет. И мы пообщались, но я информации не получил, То что хотел, он сказал, будет вторая встреча, там ну, больше будет разговора и так дальше. Я, я сказал, окей. Меня набрали через где-то недели-две. Я встретился с вторым человеком. Это э, был, я не помню, инженер какой-то. Э, мы пообщались, он мне начал задавать вопросы э, о, о э, там, ре, э, реинкарнациях, о высших все спрашивают сразу, какая религия, хотя это не имеет значения в принципе, но верю ли я в Бога, и э, вообще, ну как я отношусь к этому. И как бы мы начали, э, я до этого пять лет изучал кабалу. Ну, интересно мне было, я ну, изучал кабалу, изучал мне очень, реально, очень много вопросов там я нашел для Все, себя Все, кто потом становится масонами ради интереса, в какой-то момент изучают просто Нет. кабалу. А, так вот, я в диалоге, я ему начал отвечать, и он говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, я пять лет изучаю кабалу. Он такой, типа, угу. потому что масонство называют лайт кабала. Ну, я да, я знаю. Да, а, а у меня знания уже были, хоть я сам занимался, но у меня знания уже были там. Я не знаю, на какой градус. Вот. И он ушел. И э, третий человек, кто был, а я понял, что это собеседование вообще, я потом уже понял. Там должны рекомендовать тебя три человека. И э, этот второй уже меня отрекомендовал когда пришел третий человек, он сказал, что уже, уже назначена дата твоей инициации. Я говорю, о, о, о, о, стоп, ребята, Серьезно? типа секундочку. Почему ты отказался? Секундочку. У тебя Потому... было бы столько материала. Чувак, кино? у меня у меня жизнь очень насыщенная и так. В 65 лет я сам приду. Я сказал, я приду к вам потом, попозже. Дай бог дожить. Ну, где-то попозже я обязательно приду. А вернусь. Они обиделись? Не, не обиделись. Нет, это, ну, это третий человек приехал и назначил встречу Род 66. Уже нету этого бара на, на Желянской Слушай, а 66 цифры такие. Ну, это Road 66. Думаешь, это, записать, байкерский, да? байкерский как ба пап вообще. Байкер вообще. Приезжает байкер, байкер в цепях, во всем, байкер. И такой мне, здорово, братан, дж -дж, ну что, давай, давай, он там занимается, он там делает всякие фишечки из металла для них. Я говорю, зачем тебе это все надо? Я говорю, в смысле? Я говорю, я просто интересовался, мне очень Любомир, интересно. Любомир, мы повсюду. А, м -м -м, хорошо. Вообще я шутил. Я хотел тебя спросить по поводу твоего проекта. Ты сейчас делаешь в Голливуде? Да. А новый проект — это триллер, правильно? Это триллер, да. Можешь рассказать о нем поподробнее? Это триллер о э, хакерах и криптовалютах, вот, это ФБР, э, все дела, все по полной программе. Э, очень интересная история, это вообще Broken Romance называется, это про разбитую э, любовь, где парень и девочка э, очень любили друг друга, вообще за, э, лучшая пара колледжа, они программисты, но он ломает э, сайт Белого дома, Трампа, и э, используя ее коды, не, не говоря об этом. Вот. Будет ли это тем самым выстрелом в Голливуде для тебя, как для режиссера? А, я не знаю. Мне э, Гильермо Дель Торо, когда я подошел к нему спросить, э, что, что, мне, э, что, ш, что мне сделать, чтобы не потерять много времени, он мне сказал, Любомир, сними что-то очень простое, но очень круто. И ты станешь членом племени. Потому что нужна первая работа, которая тебе откроет первую дырю. Я поэтому говорю, я не ставлю амбиции каких-то больших. Для меня Голливуд это такая системная работа. Потому что первый проект это э, агент, а дальше работа с агентом, уже там питчинг, большим студии, какие-то проекты. Это системная работа, э, это доверие, это зарабатывание доверия, очков. Вот как работает Голливуд. Там не, ну, нельзя вот все, это звезда. Так не бывает. Вот. Поэтому э, этим проектом там занимаюсь. И э, сейчас здесь э, занимаюсь своей любовью я так называю, потому что это моя моя мечта, это кино, которое я сейчас собираюсь здесь сделать, это то, что я уже хотел делать пять лет назад, но мне не хватало знаний. Подробнее. Вот. и в Лос-Анджелесе мне, ну я, я приобрел те знания, которых мне не хватало. Mm -hmm. вот. и э, на сегодняшний день мы пишем сценарий, э, ну не побоюсь сказать, первого супергеройского украинского кино. Даже <связан> так. <связан> да, но и, это не будет. Тебя заразила эта болезнь с белорусским <связан> кино. Но это не будет копия Марвела. Если бы я придумал это в Украине, я бы точно хотел быть похожим на Марвел. Но там Андрей Немец, это наш друг и сценарист миссии невыполнимой и Черепашек нельзя и сопродюсер, сказал мне так, чувак, если ты будешь делать это кино не дай бог, не делай его похожим на, на, на Marvel или DC. Делай его аутентичным. Делай его по-другому, по-своему, как хочешь, но не так. Вот. И тогда он будет иметь успех. И, и он был прав, потому что э, нельзя копировать. то, что я тем, Все мои ошибки, которые я делал, я, копировал, я больше увлекался формой. Я уходил в своих кино от главной, главного инструмента, который тянет зрителей на лока, ну, локальных фильмах. Это идентификация героев, это идентификация мест, это понимание характеров. Они у меня были картонные, потому что я сказал, не-не-не, мне нужна форма, мне нужна форма, мне нужна форма. Был uh, Сейчас uh, форму мы научились делать, она будет, само собой. Сейчас это характер, сейчас это персонажи, это история. Это история, в которую мы поверим. Суперсила, которая не приходит через науку и лаборатории, которых в Украине нет и непонятно, которая приходит через uh, мистику и древние ритуалы, которые есть в Украине и так дальше. Это другая, другой формат появления супергероя. И оно не будет не похоже ни на что. В одно время мы будем четко в жанре, и у него будет э, суперсила, которая всем понравится, и это будет и экшен, это э, большие сцены, где там в одной сцене там э, будут 20 машин там. Ну, очень ждем. Я приду на премьеру и сделаю обзор обязательно. Э, с, с радостью. И вот. Ну, это большой труд. И на самом деле… Э, это дорогое кино, и сейчас я разработал формулу. Дорогое кино, цифры какие, плюс-минус? Два с половиной три миллиона долларов Ну для бюджета И я, и, я хочу а, отбить это кино в Украине и заработать на нем. Нахуй. Я придумал новую формулу, как это, а, как это возможно сделать. И дай бог получится этот кейс, я опять, ну там, после выхода мы соберемся, я расскажу, как мы это планировали, как мы это сделали. Вот, но... А, вот реально сейчас хочу поспорить там с кем-то из больших фильмекеров у нас но на то, что мое кино соберет 100 миллионов гривен. Отлично. Это очень интересно. Слушай, я обязательно это запомню и об этой истории… Вынесем в анонс. В итоге, Вынесем в анонс. Зафиксировали. Сейчас такой будет достаточно, может быть, скользкий вопрос, но мне он очень интересен. Сейчас, если в номинации на лучшего актера премии «Оскар» нету темнокожего парня, актера, это скандал. Mm -hmm. Если там нет названия «Лучший фильм года» фильма, биографии кого-то из ЛГБТ-сообщества, каких-то знаменитых людей ЛГБТ-сообщества, это скандал. Как ты относишься к этому постоянному прессингу либеральному, со стороны абсолютно разных комьюнити. И как ты относишься к темнокожей русалочке и к Дамблдору Геи? Америка ну, Америка это прецедентная страна. Да? Это, например, вот я люблю эту историю, когда вам никто не сделает сердечко сейчас в кафе в Америке. Как у нас любят делать, да? Почему? Вот, потому что одна женщина, ей сделали сердечко, у нее был плохой день ага. вот, Она сказала, что зачем мне жопу нарисовали Она подала в суд и выиграла большие деньги ага. вот, э, И все, больше никто это не делает но Я думаю, что это маразм э, Маразм, но закон работает так и, так и с другими вещами Закон работает есть уже прецеденты Поэтому Америчка она любит порядок во всем И они будут делать кого хочешь э, русалками И кого хочешь э, принцами только чтобы был порядок. Хорошо, но творческие идеи от этого не теряют. Вот, например, когда я сейчас собираются выпускать сериал про ГУЛАГ, и там 50% в ГУЛАГе заключенные темнокожие парни. Я ни в коем случае не расист. Но для меня ГУЛАГ это что-то связанное с Солженицыным, со временами Сталина, но никак не с «Йоу, чуваками», которые «Вау, мы в ГУЛАГе». Там, Ну это абсурд. Согласен. Согласен, какие-то творческие моменты потеряются, но мы живем в такое время, где, мы живем в время информации, э -э ну, мы что, думаем, что ничего этого не было до, ну, что это сейчас все появилось? Но... Нет, но... мне кажется, что вот последние, нет, там, десять 80-е годы этого всего, не было, ютуба не было, фейсбука не было мы начали, начали видеть то, чего раньше не видели. Ну, то есть раньше, что ты дебил, знала только твоя родня. А теперь знают все мои подписчики. А сейчас все, типа все знают. Поэтому мы, Америка, она защищается от этого. То есть там настолько работает четко закон, что ты там можешь прийти. И вот правда сказал сказала по поводу Оскара. Оскар – это вообще противовес политике в Штатах, угу. это оппозиция. Угу. Я называю Оскар – это оппозиция. Вообще, Голливуд – это оппозиция власти. Вот сейчас они оппозиция четко Трампа. Да, вот. Если Трамп жмет мексиканцев, значит, по-любому Дель Торо получит два Оскара. Угу. Вот. То есть ты мне дал, можно делать ставки на деньги, что если тема, связанная с Мексикой. Да, я думаю, даже не с Мексикой. Сейчас покруче есть история и скандалчик. Так что в есть шанс. В есть шанс там зарисоваться на премию Оскара. Итак, сейчас будет такой сложный политический вопрос. В Украине все кино и в России, это очень-очень важно, имеет сейчас такой Политический, патриотический оттенок. Это понятно из-за ситуации, которые между нашими странами возникли. Россия. Это постоянно фильмы, там, «Мост Крым», какая-нибудь крымская история, я не знаю, что-то связанное с Великой Отечественной. Если мы говорим об э, Украине, то это фильм о гонении татар, голодомор, расстреляны ведро джиня и какие-то комедии такие, веселые украинские uh -huh. там. Скажи на веселье. Угу. Останный москаль. Мне, честно говоря, у этого всего не очень отдает, как в России, так и в Украине, не очень хорошим вкусом. Когда в Украине наступит время банального, но очень качественного, крепкого орешка или хищника? Ну, вот это я тот парень, который на похоронах анекдоты рассказывает. Э -э ну, это, это так, э в, в скобках, вот. но э -э я скажу так. Э мы прошли это тяжелое время, дай бог, чтобы оно больше не повторялось и э, эти все фильмы, которые… А ты думаешь, мы уже, уже... прошли уже. Я думаю, что мы уже мы прошли. Уже и, ну, У меня есть чувство, что все будет хорошо. А, Но ну, оно уже заканчивается, по-любому заканчивается и надо это заканчивать. А, и то кино, которое было снято вот за этот период, за этих пять лет, это был… Ну, это были проекты, которые реально отзеркалили э, то, что происходило. И это была дань этим, э, тому, что происходило. Я думаю, что мы прошли этот этап, дай бог уже это все закончить. И сейчас э, пришло время от других героев, э, новых героев. Я вот недавно, у меня был мастер-класс, и я на мастер-классе сказал э, э, студентам ни в коем случае… А, э, если вы ищете идеи, смотрите новости и делайте наоборот. То есть не снимайте то, что в новостях. И журналистка, однако, ко мне подбежала и такая, типа, я не могу больше терпеть, я не могу больше терпеть, у меня брыз все, как, как, так, как можно снимать кино, то, что показывают в новостях, как это может быть, мы же переживаем сейчас такое горе, мы же должны про это говорить, я говорю, секундочку, slow down. я объясню свою позицию, а, не дай бог вы сломали руку, не дай бог, сложно, перелом какой-то сложный, вам сделали пять операций, вы мучились, у вас была температура, какое-то еще заражение, еще какая-то фигня. Вы отмучились, слава богу, начали выздоравливать. На сегодняшний день у вас рука зажила, но ваши друзья приходят и говорят, нет, надо, и так, в вашу руку вот так, и начинают, вас. нет, надо говорить об этом переломе, расскажи нам, как это было. И ты говоришь, что да я не хочу уже, все, хватит, я хочу на солнце посмотреть. Вот, в принципе, мое отношение к тому, что произошло. Не надо об этом уже говорить. Хватит. Надо снимать, э, надо снимать э, кино про новых героев. Надо создавать новых героев. Почему нету еще по последний день э, героя-предпринимателя? Почему нет своего Илона Маска? У вас куча предпринимателей, которые делают такие проекты, которые в мире еще никто не придумал даже. Куча программистов, которые придумали такие системы... Стартапов, ага, просто... Сделайте классную историю про хорошего предпринимателя, который в Украине в наших сложных условиях смог это сделать. Почему не герой? Почему не делать героев, которые честно зарабатывают деньги, которые э, могут дать людям работу? Э, почему не сделать э, э, супергероя журналиста? Э, почему не сделать новые, новые э, профессии, новые истории, которые не будут никак уже связаны с бедой. Я, я просто учился на историческом факультете и ну, интересовался очень хорошо украинской историей. Всю историю мы плачем. Всю историю да, мы плачем. Да, в этом-то все и дело. Наше поколение имеет уникальный шанс перестать это делать. Просто у молодого поколения, которое сидит в YouTube, которое привыкло ко всему успешному, это вызывает Категорическое отторжение, что никак не повышает патриотизм. Абсолютно верно. Я сказал, если я сниму кино про войну, это будет кино про крутых солдатов. Это Майкл Бейс стиль. Это то кино, которое пацаны посмотрят и Вау, я хочу в армию. Это должно быть герои, которые реально крутые. да, это может быть драма, но это должно быть не слезливое кино. Это должно быть кино, которое будет вызывать гордость вместе с великолепной, чудесной, невероятно красивой Дианой Артишевской. Ты делаешь великолепный проект, который называется «Голливуд изнутри, Голливуд с Великолепный а, Голливуд середаны. Ты можешь рассказать подробнее об этом проекте? Да, это очень крутая, крутая идея, и она будет иметь свое продолжение развития. Это проект, который ориентирован как раз на ту проблему, о которой я говорил. Это первая проблема. Сценаристы, которые не знают, как им работать, и, конечно, другие э, с, ну, профессии в кино – это режиссеры и продюсеры. Вот. И э, мы подумали, а что если взять и начать привозить из Голливуда конкретно людей? Не суперзвезд. Не надо суперзвезд. Суперзвезды – это для натхнения, да, для вдохновления, но никак не для работы. Вот. Надо привозить реальных людей, которые делают кейсы, которые делают проекты. Я подумал, надо найти мы привезли, э, Мы привезли Шина Шибасау, это продюсер одного из э, Walking Dead, и него, он режиссер, он работал на больших проектах э, категории А. Это Кевин э, Мэн, это э, продюсер, который э, у него свой продакшн Kevin Entertainment, они делают очень много контента, и большого, и маленького для Голливуда, индепендента и работаю с Sony. Uh, это Дэвид uh, это сценарист моего фильма, который uh, последнего титра на Big Little Lies – «Большая маленькая ложь». Вот. Это, uh, мы привезли этих людей. Uh, uh -huh. uh, у меня был uh, американский партнер. И в Украине организацией вообще всем занялась Диана, Диана Артушевская. Uh -huh. Мега-человек. И вообще, я считаю, это ну, уникум, как можно было реализовать. То есть, ну, это, она реализовала мою задумку, вот как я ее представлял. Это, да. это очень круто, я скажу честно. Я, я был настолько даже, даже немножко в шоке, потому а, что как, я очень переживал. Как, за это. как ты считаешь, вы способны, а, не, неправильно сказать, вы способны, получится ли у вас действительно воспитать там будущих сценаристов а, самых толковых боевых фильмов? Интересно. Знаете, есть анекдот, приходит, приходит бизнесмен к священнику и говорит, а если я дам вам миллион долларов, я попаду в Рай, он говорит, я не знаю, но вы можете попробовать. Но точно знаю, вам надо попробовать. Так и мы... Очень удачно. Мы попробуем это сделать. Я думаю, мы не одни будем такие. У нас еще много есть компаний, которые собираются проводить. И вообще наш президент сейчас будет приводить очень много людей, приглашать в страну, потому что, как я говорил, принят закон о поддержке кино, Incentives, называется TaxRebate, возвращение налогов. Украина на сегодняшний день открыта к Голливуду, открыта к международным э, площадкам, где люди, иностранные продюсеры смогут приезжать сюда, снимать на наших локациях и получать назад 25% денег обратно. Вот, Например, сегодня вот параллельно с нами Том Круз в Карпатах смотрят локации. Это доказательство да, вот того. Поэтому все работает и я уверен, что мы на пороге очень хорошего времени. Вот реально очень хорошего времени. А, чудесно, спасибо. А, я хочу сказать спасибо да. еще за практику на русском языке, потому что я уже где-то лет пять, наверное, дожил. Это же не конец. Сейчас осталось два заключительных вопроса. И они будут такими вот прям самыми конфликтными. Но мне они очень интересны. Любомир, а ведь я тебя искал. Я искал тебя в 10, 12, 14 и так далее годах. А почему? Потому что я пишу сценарий. Угу. Я искал. Более того, через нашего общего друга Руслана я отправил тебе синопсис. Ты его не читал. Да, возможно. Я это знаю, потому что тебе шлют наверняка сотни синопсисов О, да. и тебе просто нет времени. Так вот, благодаря таким, как ты, которые не читают синопсисы, я общался с Егором Бенкендорфом. Он даже говорил, что даст мне денег, там 10 тысяч долларов на небольшой, тогда он был главой э, генеральным продюсером Интерканала, что даст деньги на то, чтобы я зарекомендовал себе сделать какую-то короткометражку. И он исчез. Угу. Ну, у него там были какие-то проблемы да. с Коломойским. Потом я говорил с Игорем Лопатенком, который присел стабильно вместе с Оливером Стоуном на иглу из денег администрации президента Путина. Вот он снимает там «Украина в огне» и так да, далее. Да. Достаточно однозначные фильмы определенные направленности. Так вот, все эти люди, с которыми я общался, я представляю себе насчет других ребят, которые пытались пробиться, но их даже, даже этих имейлов они не получают. В общем, меня это настолько достало, вот эта вот зашоренность, неумение посмотреть чуть-чуть шире, что я взял свои деньги, написал книгу, продал ее. Она стала бестселлером. Я заработал на ней деньги. Я получил 95% положительных, восторженных э, рецензий. И вот здесь для меня вопрос. Неужели единственный способ что-то создать, как-то пробиться, себя зарекомендовать, как ты снять за свои деньги штольню или как я за свои деньги выпускать книги, зарабатывать на них денег, а пробиться туда, где люди деребанят между собой бюджеты а, на этих продакшенных телевизионных, и снимают одно или один и тот же шлаг, невозможно. В чем разница между нами ими? В чем, что мы создаем, они разрушают. Вот, поэтому э, мы с тобой, предприниматели, они, э, они э, э, паразиты. Заключительный вопрос, Любомир. Что важнее? Любить искусство в себе или себя в искусстве? Я по не давал ответа, я не помню уж, потому что он любит себя в искусстве. Очень многие любят себя в искусстве. Я думаю, что нужно любить искусство в себе, потому что ты без искусства в себе это не можешь ничего. Ну то есть это мы имеем дар. Мы имеем Божий дар э, от природы получать вдохновление, потому что вдохновление — это есть Божий дар. Оно, э, мы получаем вдохновление, это как кредит. Представим, что мы получили там, валюту какую-то, и это нас обязывает ее тратить. Потом вопрос, куда ее тратить, надо находить, и то есть ты уже создаешь, потому что это не твоя даже воля. Ты получил что-то, и ты должен это реализовать в что-то. И э, вот как раз любить искусство в себе очень важно потому что если у него у тебя не будет так как струна она будет расстроена и ты будешь плохо играть и тратить энергию пустую вот а если бы она будет постоянно там натянута и играть ты будешь просто звенеть и все будет у тебя хорошо даже даже если человек там умрет в 45 все равно он сделает то что нужно благодарю тебя за эти очень мудрые да, слова спасибо да. что пришел спасибо тебе большое да. класс